Здравствуй, любимый зритель! Сегодня у нас такая тема по многочисленным просьбам. Как она там без меня? Для тех, кто сейчас не вместе, не может быть вместе. Мы посмотрим, в принципе, такой экспресс-раскладик будет. Возможно, мы увидим мысли, что нам покажут карты, да? как она вот без себя, что она может быть, чем занимается. Для тех, кто сейчас... Возможно, даже в ссоре, либо в каком-то неконтакте. Да? То есть для тех людей, которые ну, по каким-либо причинам не могут связаться, не могут нормально навести мосты друг с другом. да, Я взяла сегодня карты... «Вишневые сумерки». Я люблю эту колоду, она двойная считается. Здесь есть карта «Гадалки», которая как бы еще явнее показывает какие-то аспекты, когда она выпадает в раскладе. Ну, не суть важна, выпадет или нет. Здесь это карта «Ленорман», которые, собственно, хорошо прочитывают мельчайшие эмоции человека, Посмотрим, о чем она думает. Возможно, что бы хотела, и какие-то ближайшие моменты, может быть, вашего сближения, если таково выйдет, да. В принципе, здесь могут загадывать и семейные пары, и пары, которые Пока вообще новые, да, которые там даже на уровне стадии флирта находятся. Такой универсальный расклад, главный момент, чтобы вы не вместе на расстоянии. И у вас между вами что-то, какие-то проблемы, да, скажем так, почему-то вы не можете нормально поговорить. Возможно, кому-то не хватает терпения, или там, не знаю, ну, как сказать, не хватает. Эм возможности да, сделать это потому что есть какие-то э, факторы которые там вас э, могу даже в слово подобрать у каждого своему ну, сдерживают да вот в такой момент все начинаю выкладывать здесь будет маленький ну как бы на один вариант раскладик. мысли Что, как бы внутри, да, в подсознании смотрим и ближайшее ваше взаимодействие, что ли, да, будет ли оно вообще? Задумывается ли этот человек об этом? Нужно ли этому человеку, да, ваш, там, визовик? Можете, кстати, здесь не только любовную тему просматривать, можете просматривать. Ну, понятное дело, перекладывая на там, смотря кого вы смотрите, можете смотреть и так. Если вы девушка, можете перекладывать на мужскую сторону. Ну, как всегда на моем канале. Ну что, на обороте карты лиса. Ну, что сказать. Мне здесь что-то подсказывает, что есть какая-то между вами знаете, то, что вы не вот такой ситуации находитесь, да, вот не буду еще раз повторять, но вы поняли, да, какого-то не невзаимодействия, говорит о том, что это как-то хитр, хитрый план, причем со стороны мужчины. Ну давайте я еще посмотрю. Да, вот эта хитрость в общении, что вот вы как бы что-то не говорите ни о чем карта башни. Вот это одиночество, на самом деле вы очень хотите пообщаться, но вот у вас либо вас по башне и работа как бы ну, останавливает, да, вы слишком аркоголик такой, либо она варкоголик, да, либо вы работаете вместе, и такой вариант здесь есть. Но вот что-то здесь не совсем правдоподобно, да? как оно выглядит у вас. Да? в каждом... То есть кто-то из вас в чем-то какие-то неправильные делает выводы, и поэтому общение как бы становится у вас на позицию невозможной в данный момент времени. Карта медведь. Первая карта в мыслях. Да? В мыслях у нее карта удачи клевер. Медведь такой страстный мужчина. Смотрите, сам мужчина выходит Мужчина, какой мужчина, он такой, скажем так, воспринимает эти, во-первых, отношения как большую удачу, причем удачу именно в том, что вы встретились, познакомились, в данном случае-то ваша позиция. Вы себя в этих отношениях нашли как такой страстный уровень. Вот у меня прошлый расклад был на короля жезлов. Вот здесь вы такой настоящий король жезлов, который вот когда видит эту женщину, у него там все просыпается, как у медведя, понимаете? После долгой-долгой разлуки, зимней спячки, он готов наброситься на этого человека в страсти. Вот такой момент здесь происходит, что куда смотрит этот мужчина, давайте посмотрим. Это все мысли о вас, между прочим. Он смотрит на карту кольцо. Ну что ж, двоякое, конечно, здесь прочтение будет. Во-первых, женщина ваша думает о том, что неплохой вы вариант для того, чтобы э, с вами иметь какие-то долгосрочные отношения. Сейчас я раскрою эту позицию, мне даже самое интересно. Но, во-первых, я вижу, что у вас... Так как здесь ваш сертификатор выпадает, это говорит о том, что мужчина, собственно, сам очень бы хотел скрепить этот союз и уже никому не отдавать эту женщину. Он такой не просто страстный здесь медведь, проснувшийся, опять-таки, после зимней спячки, он хотел бы, чтобы на эту женщину никто не глазел даже. Тут такой момент присутствует, потому что карта клевер, медведь, мужчина и кольцо. Здесь все понятно. Давайте посмотрим, все-таки кольцо для нее – это что? Карта женщины. Ну, представляете, вот это расклад. Между вами кольцо, вы уже пара на данном раскладе. И это не только ваши мысли, это еще и мысли вашей женщины. Значит, либо вы были в союзе когда-то, несколько подвариантов. То есть это ваши прошлые отношения, либо это какие-то отношения из прошлого, где вы… вам помешали дойти до этого союза, судя по тому, что вы его не заключили. Либо вы страстно хотите этого союза на данный момент времени, и ваши мысли занимают, так как вы здесь тоже выпали, ваши мысли, во-первых, совпадают об этом, и ваши мысли о том, что «да, эта женщина моей мечты», она, кстати, о вас думает примерно то же самое. Давайте посмотрим в подсознании, что у нее по отношению к вам. Клевер, двойная карта. Смотрите, клевер. А, то есть она считает вас, э, ну, скажем, своей фортуной даже, удачей в жизни. Для вас она точно удача. Удача в том, что когда вы встретили эту женщину, вы для себя открыли очень, э, опять-таки, пока по первой самой главной карте «Медведь» в моем раскладе, да, авторском, я могу сказать, что здесь вы открыли для себя потенциал, тот, который всегда вы хотели бы открыть своего мужского такого а, либидо, да, вот настоящего нутра, да, вот такого животного уровня. Здесь вы это в себе наконец-то почувствовали на каком-то, может быть, даже биохимическом уровне, и наконец-то вам стало понятно, что именно вам не хватало в этой жизни. Почему? Потому что двойная карта, и возле именно карты медведь выходит. А это и есть мужской такой тестостероновый уровень. А уровень, можно сказать, когда мужчина взахлеб читает свою жизнь с точки зрения отношений. Именно поэтому карта кольцо. А, ну что ж... Интересно, да, подсознание, и вы для нее клевер. Во-первых, это ваша пассивная удача, то есть вас что-то свело. Вас свел случай, который вам кажется случайным, на самом деле это не случайность. И что самое интересное, так как эти карты тоже, вот смотрите, основная карта, вторая Второго ряда подсознание. Это говорит о том, что это никогда не уйдет из вашей жизни. Удача, когда вы вместе, вы вместе, большая сила по карте Медведь. Вы, как знаете, два императора. Ну, как бы она, императрица. Да, вот здесь, кстати, карта медведь компонуется по игральным картам это десятка треф. Это говорит о том, что вы уже семья, понимаете? Здесь туз, кольцо это туз, треф. А десяточка треф это медведь, да? То есть вы семья и между вами уже этот эзотерический дом, в котором вы живете, существует. Более того, клевер это шестерка пентаклей, шестерка бубен, это карта денег, это карта таких, знаете, неиссякаемого источника а, вот этого денежного уровня. Вы оба, оба удачливые люди. Люди, которые сами по себе очень везунчики такие. И когда вы встретились, ваша удача стала двойной. Понимаете, тут такая подоплека будет. Интересно. Давайте смотреть дальше. Что еще? Дом. Представляете, карта дом. А, ну, любимый мужчина. Вот опять-таки Здесь ну, вы видите карта по цыганскому э, генеральному. Да? Здесь у нас туз червей и здесь у нас король червей. Но ну, вы любимый мужчина. С вами э, интересно было бы жить в одном пространстве. То ли вы действительно бывшие э, ну, либо любовники, либо супружеская пара. То ли вы собираетесь э, как бы построить, выстроить ваши отношения. Здесь очень классный взаимодел, что удача ваша в том, что вы, когда вместе, опять-таки, помните, говорил только что под одной крышей вас ничто не может, ну как бы сломить что ли, для вас этот мир только ваш мир, да, мир вашего такого ну не знаю, очень-очень такого пространства специфического, где каждый из вас черпает огромную силу друг от друга по карте «Медведь». Под вашей картой, карта «Ребенок», здесь посыл на то, что здесь дом, клевер, ребенок, кольцо. Возможно, вы действительно создадите семью, и для многих из вас даже детки возможны. То есть потенциал здесь бешеный. Очень гармоничный расклад сегодня. <laughs> это удивительно, но это так. Следующая карта. Кто для нее? Двойная карта дом, ребят. Но ну, я не знаю, здесь только двойных карт. Это потрясает. Вот как бы в подсознании эта женщина видит себя рядом с вами. Она бы не просто ваша женщина, она видит вас своим мужчиной. Это очень красиво, это очень красивый расклад. То есть смотрю наоборот, здесь у нас карта лилии, и для нее вы благородный человек. Человек, который обладает, ну, с такой аристократизмом, какой-то удивительной психологической такой тонкостью, скажем так, вы чем-то напоминаете ей эпоху вот этих вот, знаете, к сожалению, безвозвратно уходящую таких вот интеллектуального такого вот вида мужчин, которые, которые мыслят не стёбом, да, а таким настоящим отношением к, собственно, к институту семьи, это не значит, что это домострой, нет. Это значит, что здесь женщина очень высокого ранга, потому как она здесь тоже выстроена в этих картах. Эти карты двойные. То есть, во-первых, вы на одной волне находитесь, как мыслительные, так подсознательные. Вы друг друга считываете на уровне вашего взаимодействия, даже если вы в разлуке. Ведь мы сегодня взяли для тех, кто не вместе – а, этот расклад, ну что ж, расклад предлагает вам делать как-то шаги навстречу, что ли, карта кольцо между вами, давайте смотреть ваше взаимодействие, карта письмо Скорее всего, у вас есть, либо будет какое-то общение. Но здесь карта письма, вот знаете, здесь вишневые и сиреневые сумерки. Здесь две карты письма, как, как вы видите, по две карты в этой колоде. И это говорит о том, что были какие-то моменты, почему вы в разрыве вы долгое время не общались. Видите, здесь даже на карте указано, что эти письма, как бы их очень много, они скопились, но они как бы какие-то открытые, какие какие-то неоткрытые. То есть не все ваши письма, не все ваши сообщения друг к до друга дошли. То есть был момент препятствующих отношениях. Расческа говорит о том, что здесь были, возможно, на вашу пару поставлены какие-то блоки завистниками. То есть вот этот момент присутствует. Поэтому между вами была горесть, печаль. Так как это первая карта да взаимодействие, это как бы прошлое ваше, недавнее прошлое. Я могу сказать здесь огромное сожаление, что какое-то время вы не общались. Вот это вот я прям считываю с этой картой. Давайте я еще раскрою карту письмо. Мне интересно, насколько здесь все, что я сказала, возможно, еще какая-то информация пойдет. Да, карта башни. Вы чувствовали одиночество. Она у нас уже выходила где-то я подсматривала эту карту. То ли вы действительно на удаленке где-то работаете, редко видите, видите, якорь, работа, но вы стабильно друг к другу относились всегда. Есть между вами вот это вот состояние сплоченности, да, но... Опять-таки, карта «Кольцо» открываю. Две карты «Кольца» сегодня. Ребят, это настоящий союз сердец, все, что могу сказать. Карта «Якорь». Все время выходят карты постоянства, роства и счастливого замужества. Четверочки, да, карта «Четвертая дом». Здесь можно сказать только одно, что вы для нее любимый человек, что она для вас Самая желанная женщина, да? Давайте смотреть взаимодействие, что дальше. Карта медведь, двойная карта медведь. но ну, это сумасшедший расклад, конечно. Во взаимодействии этот медведь таки все-таки придет, уберет эту башню, уберет разлуку. Эти письма вы все-таки вместе прочитаете где-то за камином, за чашечкой кофе либо какого-то любимого вашего напитка вдвоем, и вы наконец поймете, что ваша сила все-таки в этой двойной карте. Медведь в вашем доме, в вашем пространстве, в вашем семейном вот этом вот очаге. Ну, прекрасные карты. Следующие открываю. Карта дерева, это уже говорит о том, что вы родные люди на данный момент времени. А дальше ваше росто будет еще больше... Почему? Потому что здесь замороженное дерево, такое, знаете, дерево, которое прошло период холода, ну, как бы зимнее дерево, да семерочка червей говорит о том, что здесь была встреча когда-то, встреча двух сердец, вот ребенок, дерево, здесь была встреча по-настоящему вот, мужчина над головой, да, этой встречи, Здесь была какая-то уникальная история Знакомства, еще раз говорю где, где вы почувствовали сразу Вот это вот состояние Что вы одно дерево Да, но оно замерзшее здесь Почему? Потому что долгое время было, Была зима между вами Понимаете? Здесь был Лед, какой-то лед, который никак не хотел сходить, не было между вами то ли расстояние, то ли долгое время. Не показана здесь причина, но это дерево долгое время было заморожены Эти чувства, они были отложены именно мужчиной, потому что эта карта стоит под мужчиной, отложены как бы на паузу, что ли. Здесь вот такой момент проигрывается. Сейчас хочу взять еще карту из колоды, понять, в чем же причина, почему мужчина поставил эти отношения на паузу. Опять-таки выходит карта башня, еще одна двойная карта, причем башня разбитая. Здесь были какие-то разбитые надежды, здесь была тревога сердца. Здесь была, так как это карта работы еще, личностная карта, у мужчины либо было плохо со здоровьем, либо что-то не ладилось в семье, либо, либо, либо, что еще могу сказать? Либо были какие-то уроки, да, уроки вот... На работе, вот рабочие моменты, вы не могли никак скомпоновать вашу жизнь, выстроить. Скорее всего, была закрыта дорога. Вот сейчас считываю, что были, были воздействия на вашу пару, были негативные. Вот карта гроб. Видите, сначала сказала, прочувствовала. Вас, вам закрывали эти отношения. Закрывали. Судя по тому, что вышла карта замороженного дерева, это делали кто-то из вашего близкого окружения. Не хотели, чтобы вы были в этих отношениях. Сейчас это уже уходит. Это дерево на стадии, что на данный момент. Мы посмотрим следующую карту, что будет вскоре. Но кто-то очень не хотел, чтобы вы были в этих отношениях. Вы очень страдали. Двойная карта гроб выходит, ребят. Вы сами все видите, при вас беру карты. Здесь э, также может проиграться у некоторых слушателей э, в малом количестве, да, что здесь были сделаны какие-то вот ритуалы специальные да, для того, чтобы вас в принципе закрыть от этих отношений, от любви. да, Не только с этой женщиной, а вообще, чтобы у вас не было отношений. Здесь вот такой момент. Очень тяжелые карты, потому что здесь карта башни разрушенная. Карта башни – это ваша личность, ваше здоровье. То есть вы не ощущали даже, ну, понимаете, вы, вы не могли даже понять себя. И, возможно, здесь была сделана рассорка между вами, потому что, ну, две карты гроб, это просто, это очень сильное такое, сильное воздействие на вас было, что, ну, вы как ребенок были беспомощны, да, что-либо сделать. Любая программа магического плана, она либо снимается очищением, либо вашим духовным э, уроком, которое вы сами для себя проходите, решаете, да, осмыслить, переосмыслить, переосознать, что было в ваших отношениях, наладить контакт по карте кольцо. Либо э, со сроком давности, когда вы, наконец, то у вас шоры падают с глаз, да, и вы понимаете, почему, собственно, я люблю эту женщину, но я не с ней, и надо что-то делать, а не сидеть и просто думать, да, думать, переживать, страдать. Давайте посмотрим, вы поняли это или нет. Карта облаков, карта туч. Но на данный момент вы находитесь в таком неведении, но вам нужно выбираться, вам нужна реально помощь специалиста, который сделает вам очищение вашей души, потому что вы настрадались. Вы очень настрадались. Вот эти запечатанные письма, о которых я говорила, это и есть ваше страдание. Вы писали эти письма любви, письма любви человеку, но как бы не отправляли их. Понимаете, вы в себя не верили. Вот что с вами было. Вы недооценивали себя. Вот поэтому вы смотрите и заказываете этот расклад. Давайте посмотрим, карта тучи, сменится ли при всем том, что... Это вообще магический сейчас расклад для вас. Он вас очищает, он убирает это воздействие. Давайте посмотрим, насколько эти облака уйдут из вашего ментала. Карта якорь, видите? Она уже выходила у нас. Вы действительно придете к тому, что вы друг для друга постоянное, вечное и самое основное, что может быть? Это ваш ориентир, это ваш ну, якорь, принимает То, к чему ваше пристанище. Вот этот корабль на обороте, а вот его якорь. Грубо говоря, ваша женщина – это этот ветер перемен, который выведет вас из этих туч. И этот корабль станет на якорь в этом счастливом доме, который выпадает в позиции будущего. Понимаете? Давайте посмотрим финальную карту вашего взаимодействия. Карта букет потрясающая. Поздравляю вас. Карта букет – это и есть ваше сближение, ваша нежность, ваша чувственность по отношению друг к другу и ваша близость. Та, не, та вот невероятная ваша глубина по карте кольцо, дом, которая есть между вами и всегда была. Карта букет. Именно это вас связывает, красота ваших душ. Вы смотрите друг на друга, между вами кольцо и карта букет, и карта солнца, карта успеха. Все, наконец-то, из этих туч вышло и стало явным, явным, понимаете, тучи сменились солнцем. Вам теперь не страшно никакое взаимодействие, с негативом. Почему? Потому что вы прожили, прошли этот сумасшедший тяжелый урок по замерзшему дереву. Замерзшее дерево – это ваше плохое самочувствие, непонимание ситуации, возможно, закрытость дорог на взаимодействие не только с вашей любимой женщиной, а еще и с другими людьми. Видите, на карте, на обороте сейчас как-то птица, ваше общение. У вас долгое время не было общения с теми, заслуживает в вашей душе внимания, да? То есть вы никак не могли наладить общение с какими-то людьми, с которыми вы хотели бы быть. В данном случае в позиции будущего выходит карта Солнца, ваш успех, карта Собака, ваши друзья. А то, о чем только что сказала, у вас будет новое общение с великолепными единомышленниками в данном случае, которые будут преданы вам. Вам и вашему, вот судя по карте якорь, вашему какому-то общему, может быть, делу, взаимодействию, проекту, все что угодно. Карта лилии, преданность, благородство, вечность, желание развиваться, желание быть вместе, букет. Также я могу сказать, что на позиции карты собака в финале выходит то, что ваша женщина всегда была, есть и будет для вас не просто а, ипостасью женского, женской энергетики. Она, возможно, для вас будет даже великолепным другом. Почему? Потому что в ее позиции я вижу только прекрасные карты. Да, что касаемо ваших... На, подсознательном уровне, как она к вам относилась, да, здесь, что она относилась к вам великолепно, что будет относиться к вам великолепно с ее стороны, нет карт, как вам сказать, агрессии. Здесь нет карты агрессии ни одной. Карта букет, двойная карта букет. Ну, потрясает этот расклад. Ребят, здесь все карты двойные. Понимаете? И карта ключ. Это ключевые отношения. Вот видите, опять-таки, карта облаков. Магия спала, да? Это ключевые отношения в вашей жизни, которые приведут вас к реализации в вашей судьбе. Карта дерева – это карта вашей судьбы. Вот она, вот ваш личностный план. Вы как человек, да, вот здесь выступаете. И, собственно, ваша судьба сейчас находится в переломном моменте. Об этом этот расклад. Ваше дерево оживет. Вы станете этой башней из разрушенного состояния. да, Видите? Вы станете вот этой личностью, которая сумеет выстроить себя заново благодаря вашим взаимодействиям, благодаря вот этому союзу. Ну что ж, великолепнейший расклад для тех, кто действительно хотел бы в своей жизни создать свою не просто э, хотелку исполнить да, в мужском мире в виде новых отношений, а создать свою новую судьбу по карте ключ, э, которая принесет вам желаемый результат, успех. Это может быть успех не только в любви, это может быть успех на всех уровнях, э, о которых вы сейчас здесь запрашиваете. Здесь это универсальный расклад. Если вы женщина, то вы встретите мужчину, который не будет с вами играть в кошки и мышки, а сразу предложит вам именно то взаимодействие, о котором вы здесь думаете. А думаете вы естественно о прекрасном, потому что возле вас карта кольцо, солнце, букет, ну и так далее. Дом, я уже это озвучивала. Вы две такие сущности, которые равноценны, потому что в ее представлении вы клевер и медведь, да, а в его представлении вы букет прекрасный, да, символ женственности, красоты и всего прекрасного, что может дать взаимодействие с этой энергией. Я очень рада была поприсутствовать с вами и исполнить этот удивительный расклад впервые вижу такой расклад где все карты двойные Вселенная было угодно именно сегодня показать это чудо для всех вас обязательно ставьте лайки пишите мне ваши новые темы и подписывайтесь на канал Репостите это видео, оно просто чудесное. Как всегда, желаю вам счастья и исполнения всех ваших заветных мечт. Всего доброго. С вами была ваша Елена. Пока-пока.